Всем привет! Немножко проедемся по центру Калининграда. Это улица Фрунзе. Дальше будет улица Шевченко. Впереди машина с литовскими номерами. Как сделали электронные визы для литовцев, для поляков. На да, да, еще для кого-то сделали. И они стали ездить сюда больше потому что они могут их оформить в интернете бесплатно Это есть гостиница. Это, это центральная улица города. Наши переделанные Хрущевки. Кому-то они даже не нравятся, я такое слышал. Я, конечно, с этим не согласен, мне все нравится. Сегодня рабочий день. Около трех часов дня. Пробок нет. Отличная погода. Идеальная осенняя погода. Смотрите, вон идет молодой человек просто в майке, в футболке. Если бы у нас всегда была такая погода, то Калининград бы, конечно, это просто был бы рай. Но у нас осенью, как правило, дожди. В декабре немного подморозит на недельку, на две. А перед Новым Годом или к Самый Новый Год все начнет таять, и Новый Год под мокрым снегом – это обычное дело у нас. Это, вот смотрите, люди идут вон, ну, вообще в таких наушниках. Майки. И Девушка идет в зимней куртке сзади. Какой контраст. Впереди площадь Победы. Центральная часть города Здесь множество ресторанов Супермаркетов Торговых центров Северный вокзал, с которого можно уехать на море У немцев он тоже назывался Северный вокзал, Нортбанхов. Вот эта башенка впереди, она наводел. то есть это не немецкое здание. Доеду до рынка. слева слева находится центральный рынок Калининграда очень полезное место можно выбрать нормальные продукты и найти себе более-менее нормальную цену в магазине с овощами и фруктами в принципе не очень у нас я вам так скажу что можно например если хочешь купить помидоры то вкусных помидоров так и не найти ни за какие деньги а здесь можно купить нормальные, не так дорого и выбрать действительно вкусные а торговые сети видимо как-то там все это поставляется непонятно каким образом но вот например лук очень трудно купить нормальный лук в супермаркете. А на рынке всегда есть нормальный. Вот справа эпицентр, торгово-развлекательный центр. Слева Акрополь. Здесь у нас улица пешеходная направо, новая улица. Сделали ее до Верхнего озера. Один недостаток – это аудиореклама. Это просто невозможно. Как можно там отдыхать, гулять, если вот это кругом орёт реклама? Это, не знаю, нужно с этим что-то делать. Если кто может это как-то решить, решите этот вопрос, решите, потому что это столько денег потрачено на эту улицу, чтобы ее сделать. Но вот это вот вся реклама, она просто очень порт один раз человек пройдется второй раз пойти там погулять а еще если на лавочке там посидеть но ну это совсем нужно быть и не знаю кем сидеть и слушать рекламу с рынка брусчатка это немецкая еще так да, конечно красота люди идут гуляют тепло. Чистенько на улице, нигде не валяется мусор. Впереди какая-то ярмарочка. Здесь отель Редисон. район площади уже снимал несколько раз Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Александр.